Добрый вечер, уважаемые друзья! С вами Лотникова Екатерина, и сегодня мы поговорим с вами о том, что скрывается под словосочетанием «Работа в интернет». А вы все участники нашего проекта, но я уверена, что вы имеете определенный опыт работы в интернет помимо нашего проекта. Потому что как только заходишь в интернет и вводишь «Хочу поработать», сразу обрушивается огромное количество предложений. И разобраться в этом потоке очень сложно, если не иметь какой-то хотя бы первичной информации. Я хочу сказать, что я взяла на себя смелость и немножечко расклассифицировала то, с чем мы сталкиваемся. Но прежде чем поговорить о классификации, получаемой нами информации, я бы хотела акцентировать внимание на том, почему же все-таки это так важно, почему Почему столько предложений о работе в интернет? Ну, начнем с того, что это пользуется спросом. Фактически нам с вами предлагают подработку без обязательств. То есть сейчас очень распространена такая профессия, как фриланс. Что это такое? Это когда ты имеешь возможность без обязательств на основании совмещения работать в свободное время, при этом через интернет, вот конкретно, вам предлагается это в интернете, и при этом не быть ограниченным в перемещениях, где есть интернет, там и работаешь. То есть фрилансер – это человек, который по-русски, я вот, мое восприятие, ищет подработку и при этом не хочет иметь никаких обязательств. Вот, я уже вижу, пошли у вас обсуждения, да, ну вот мы об этом сегодня еще с вами поговорим. Давайте по порядочку, потому что есть люди, которые нигде не были... Им очень повезло, и я думаю, что многие ваши слова, такие как партнерка и тому подобное, для них пока иностранные. Вот мы давайте начнем с того, что все это сначала расшифруем, и потом уже с вами поделимся своими ощущениями. Итак, новый стиль жизни, он очень интересен, он очень привлекателен, он имеет место быть, он живет, он будет развиваться, и поэтому многие люди хотят жить по-новому. Именно поэтому огромное количество людей у нас и ищет работу в интернет. Ну, а теперь мое восприятие. У меня есть определенный опыт. Как вы знаете, я уже достаточно хорошо зарабатываю, работая в интернет. И скажу вам откровенно, если бы было что-то круче того проекта, в котором я сейчас работаю, я бы была там. Ну, без обид, без всяких личных каких-то отношений к компании, в которой мы работаем и так далее, и так далее. Прежде чем я свой выбор остановила на данном проекте, я много где была, я много что пробовала, потому что я, как многие из присутствующих здесь, здесь женщинами имею маленького ребенка, мне очень хотелось самореализоваться, но при этом не в ущерб собственному ребенку. Вот. И поэтому я тоже очень много где была, и даже уже поняв, что э, данная работа, наш проект, это лучшее, что есть на рынке на сегодняшний день, я все равно еще интересуюсь, прощупываю почву, узнаю, а что же есть на самом деле. Вот, потому что мне хочется быть в курсе событий. И чем больше я узнаю, тем я больше понимаю, что выбор сделан был правильно. Итак, если мы условно разделим 100% предложений, которые осыпаются на человека, когда только он в поисковике пишет работа в интернет, то их условно можно по процентному уровню разделить на следующие категории. Категория классорщиков занимает в среднем 5%. Что это такое? Это нам, людям предлагают деньги за то, что они переходят по ссылкам, нажимают на какие-то классы, что угодно. Да, дальше следующая тоже небольшая категория – это предлагают заработки на Форекс. Почему такой маленький процент, я вам чуть попозже объясню. Следующий момент – это писать, например, статьи какие-то, Да, то есть приносить какую-то реальную пользу, создавать какие-то сайты. Мы с вами об этом тоже поговорим. Дальше есть раздел, я, эти два раздела я выделила «Умники» и «Вокруг работы в интернет». Вот это можно соединить в один сектор, но я разделила, отдельно выделила умников, потому что у меня даже есть конкретный пример одного такого умника, и я вам о нем расскажу чуть-чуть попозже. Сектор МЛМ, как вы видите, МЛМ это как раз тот проект, в котором мы сейчас работаем. Мы и мы говорим об МЛМ официальном, об МЛМ не финансовой пирамиде, а то есть об МЛМ настоящем. Он занимает сектор всего 15 очень малый процент мы с вами занимаем на рынке. Как видите, больше всего рынок занимает лохотроны. Это финансовые пирамиды, как бы они там все ни называли, они финансовые пирамиды. И э, вторую половину, так скажем, рынка занимают какие-то э, вещи, которые, ну, скажем так, приспосабливаются к нам с вами, да, и пытаются нам что-то предложить, тем самым как бы заработать. Вот, поэтому мы сейчас с вами по порядку начнем с маленьких секторов. Они очень актуальны, особенно для новичков, кто уже где-то был. И начнем с сектора клацальщиков. Ну, начнем с того, что за эту работу очень плохо платят. Вот уже кто-то пишет, Тут пишите даже, что за статьи сначала платили, а потом нет. Вот я этого не слышала, я, я слышала что именно сначала платят, а потом нет, за работу вот этих клацанщиков. То есть переходы по каким-то ссылкам, на что то нажимаешь. Самое главное, это низкоинтеллектуальная работа. Вы знаете, меня хватило на день, потому что я чуть с ума не сошла. Но зато элемент этой работы мы используем в нашей с вами системе. Да-да-да, вот я уже вижу, люди пишут, кто уже был в таких организациях, где нужно вот мартышкин труд, правильно-правильно. И, конечно же, это работа разовая. Без каких-либо гарантий, как я уже сказала, могут первого сказать, ворно вообще никто не заплатил, да? Могут один раз заплатить, а второй раз, к сожалению, уже нет. Дальше Форекс. Почему этот сектор такой маленький? Ребята, Форекс и подобные организации, это работа с ценными бумагами, это ставки и так далее и тому подобное, на этом можно заработать. Правда, можно. Но это работа для избранных. Вот я вижу, что подсоединилось еще некоторое количество людей, которые, ну, были клацальщиками, да, ребят? Ну, такое немножечко, может быть, неприятное название, ну, в общем-то, передающая суть. Вот, все правильно, Масаева. Форекс, во-первых, требует серьезного обучения. Кто не знает, сейчас расскажу. Это, знаете, я вам сейчас буду говорить, вот... Мое восприятие, я была у них на занятиях, я не начинала это пробовать руками, потому что я поняла несколько простых вещей. Первое, здесь нужно очень иметь серьезное образование. Это первое. Да, они позиционируют, что ты сидишь дома, там все дела, возможно совмещение, но пообщавшись с двумя очень успешными в этой области людьми, я услышала, что, Катя, ни о каком совмещении. Даже не мечтай. У тебя постоянно должны быть включены новости. Ты постоянно должна знать, что происходит в мире, потому что какой-то политик сейчас сказал фразу, через 15 минут акции пойдут вниз. И ты должен за эти 15 минут успеть их продать, чтобы не потерять деньги. То есть там есть разные виды акций. Акции, приносящие быструю прибыль, акции, приносящие медленную прибыль. Я поняла, что в это надо очень серьезно вникать, на это нужно иметь, знаете, такое вот чутье, чутье и быстрое реагирование. Честно, у меня такого нет. И по общению с окружением я могу сказать, что у многих этого нет. Именно поэтому Форекс рекламируется много где, много где, но... Вот в интернет вот, они работают вот, точечно, они рекламируются в метро больше, они рекламируются, где их может увидеть большое количество людей. А вот в интернет, если вы ведете работу в интернет, вы увидите там ну, пару-тройку сайтов и все, больше ничего. Поэтому именно в интернет этот сектор невысок, хотя работают в интернет, вот что интересно. И знаете, что я еще хочу сказать? Здесь нужны очень высокие капиталовложения. Когда я была на занятии, мне сказали, значит, там какая система? Ты как будто заключаешь договор с компанией, через которую ты участвуешь в торгах. И, значит, за каждое твое действие, купил ли ты, продал ли ты, ты платишь им деньги. И есть определенная ставка, ниже которой ты не имеешь права, ну, например, на 5000 рублей ты должен либо купить, либо продать, да, и заплатить им какую-то сумму денег с этого. То есть неважно плюсе ты остался или в минусе ты платишь. Это вроде бы как неплохо, да? Думай, слушай, почему бы и нет. Но когда я спросила, я говорю, вот вы говорите о тысячах рублей, скажите, пожалуйста, вот а реально с какой суммы лучше начинать, чтобы ну, действительно что-то почувствовать? Он сказал: Ну тогда имейте в виду, что ваши ставки должны быть, ну то есть купля-продажа должна быть не менее чем на 25 тысяч рублей. А когда я поговорила с двумя очень успешными ребятами, они, они реально очень много зарабатывают в этой сфере. Они мне оба сказали, «Катя, прежде чем я здесь научился зарабатывать, вот один мне сказал, что он 700 тысяч рублей выкинул в никуда, другой 300, я остановилась на более меньшей сумме и вам написала, что первоначальные вложения от 10 тысяч долларов». Что бы они ни говорили... Тот, который 700, у него, от него даже жена ушла, потому что он все продавал, он все выносил. Это еще и азарствую в том числе, да, и он, но он чувствовал в себе силу, он говорит, я понимал, что я справлюсь. Но каждая моя ошибка мне стоила 100-200 тысяч рублей, да. Мелкими ставками, говорит, там вообще невозможно заработать, так будешь 300 лет зарабатывать. Поэтому эта система работает, она имеет место быть, но нужно точно понимать, куда что ждет у нас в этой ситуации? Вот я нашла картинку в интернете, но ну, понятно, что это какой-то бомж, вообще ему дали подержать, да, сфотографировать. Но очень хорошо передает суть, что действительно сливаешь все деньги, которые есть, в надежде, что у тебя получится. И я видела людей, которые так и не смогли, потому что это не их стиль мышления, это не их скорость реагирования. Здесь нужно иметь такой не даже такое экономическое, экономическое а какое-то чутье в области вот именно таких вложений. Но это есть работа, она реально существует. Дальше есть такая работа, как написание статей, создание сайтов. Сразу хочу сказать, если мы говорим о статьях, ребята, кто-то из вас пробовал писать статьи? Есть такие. Если мы говорим о написании статей, я хочу вам сразу сказать, вы должны быть профессионалом копирайтинга. Кто не знает, что такое копирайтинг, поставьте минус. Кто не знает, а я вам поясню, копирайтинг – это умение писать рекламные статьи. Да, если вы пользуетесь какими-то сайтами, где вы вывешиваете свои статьи, это копейки. А если вы хотите за это получать реальные деньги, вам нужно лично искать клиентов. Но я хочу вам сказать, что в нашем проекте мы вас будем обучать копирайтингу, потому что вы будете уметь вести свои блоги, но это будет все происходить понемножку, по чуть-чуть, постепенно, без напряга, и в нужное время, в нужном месте, то есть с уровня менеджеров вы будете это начинать осваивать. А вот так сесть и написать статью и получить за нее деньги, это нужно сидеть 24 часа в сутки и при этом очень хорошо уметь писать. Да, этому надо учиться. И очень упорно, не надо думать, что это легко. В этот сектор, как я сказала, еще можно отнести создание сайтов. Ну, в общем-то, хочу сказать, что сейчас уже все современные даже MLM-компании, они уже обучают своих людей, мы вас в том числе будем обучать и на уровне закрытой группы. Вы будете уметь делать полноценный классный сайт за 15 минут на уровне... Менеджерской школы на уровне менеджеров вы тоже будете уметь делать сайты шикарные. Причем вы никогда не поверите, что вы сможете сделать такой сайт, но мы вас научим это будет делать за полчаса. И люди сейчас все больше и больше приходят к тому, что проще научиться самому создавать сайт, чем заплатить за создание, а потом еще париться. Если тебе нужно поменять текст, тебе нужно опять заплатить этому человеку, чтобы он тебе это поменял. Вот я сейчас лично имею порядка 20 сайтов. Представляете, я прозорилась уже, если бы я за них платила. А потом для поиска клиентов на, на создание сайта используется следующая схема. Вы, например, как клиент заходите на какой-то сайт, где есть люди, умеющие создавать сайты. вы говорите, мне нужен сайт такой-такой тематики. И вот здесь человек берутся за это. И говорите, такой такой цены, да, не больше такой цены. Они берутся за это, они в течение дня вам делают сайты приблизительные, без наполняемости, да, как это должно выглядеть. И вы из 10 выбираете одного, причем, скорее всего, того, кто вам цену все-таки сбил. Вот. Поэтому здесь тоже работа такая очень специфичная, и опять она одноразовая. И все меньше и меньше уже востребовано. Двигаемся с вами дальше. Есть у нас еще такой раздел, как «Умники». Я хотела этот раздел назвать «Умники и умницы», но не стала его называть. Потому что есть такая передача, которая мне очень нравится, где школьники проявляют свой уровень да, знаний, называется «Умники и умницы». В России есть такая передача, поэтому я оставила название просто «Умники». Же сектор все что вокруг настоящей работы в млм например значит в чем суть почему я разделил два сектора вы сейчас поймете сюда же мы включим с вами работу по референтным ссылкам я вам сейчас попозже немножечко расскажу об этом да и млм поясню чуть чуть попозже значит в чем суть Сейчас рынок работы в интернет только начинается. Ну, Мы с вами стартанули, наш проект стартанул в июне 2013 года. До нас один проект стартанул на два года раньше. То есть, по сути, работе в интернет, той работе, которой мы с вами занимаемся, ну, ну хорошо, если четвертый год. Да? То есть, это совсем молодая индустрия. Вот. И, естественно, огромное количество приспособленцев, стаями окружили тех, кто в этой индустрии работает, они прекрасно понимают, что особенно там вот мы, допустим, полтора года назад мы вообще не знали, как, что делать, набивали шишки, пробовали все возможное. Мы вам сейчас дали уже готовую систему, да? Из вычленили из того, что есть на рынке, то, что реально работает, то, то, что на самом деле работает, еще разделили по уровням, чтобы это было максимально эффективно. А когда мы начинали, это была каша малая, и вот я помню эти стаи, стаи предложений о каких-то сервисах рассылок. Вы знаете, недавно я столкнулась еще с одним сервисом, который продал мне программу за 8 тысяч рублей, а это оказалось чистейшим лохотроном, причем так профессионально сделанным, что я со своим опытом туда попала, в этот лохотрон. Я вот обязательно, мне дадут деньги, я на своем блоге, оби... руки дойдут, я на своем блоге обязательно напишу статью на эту тему, потому что это вот надо целую школу рассказывать, как это, был... как это профессионально сделано, просто, я даже не заподозрила. Я заплатила 8 тысяч, а потом поняла, куда я попала. Так вот, разнообразные сервисы рассылок. А, хочу сказать, что а, они эти сервисы, почему я включила их в раздел работы в интернет, потому что они не только предлагают сервис, но они предлагают на этом зарабатывать создавая так называемые референтные ссылки. Например, все вы, видимо, слышали такое слово, как «смарт-респондер». Плюсик, кто слышал, минусик, кто не слышал. Дело в том, что прежде чем вы попадете в наш проект, вы получили информацию на свою электронную почту, которую вы получили с помощью сервиса «смарт-респондер». Ну, вот видите, вы даже не подозреваете. То есть... То, что вокруг МЛМ, вокруг работы в интернет, оно не все плохое, там есть много хорошего. И они предлагают зарабатывать. Например, они тебе генерируют ссылку референтную, так называемую. И если, вот они мне, допустим, сделали такую ссылку, я пользуюсь их ресурсом, они мне сделали такую ссылку и сказали, вот, Раздавайте эту ссылку всем, кто придет по вашей ссылке и купит наши услуги, вы получите процент. Вот это называется партнерские ссылки. По-другому это называется партнерки. И знаете, раздавать ссылки смарт-респондера мне не стыдно, потому что я знаю, какая там мощная система. И я когда меня спрашивают кто-то из других команд в Oriflame, а вот какой рассылкой вы пользуетесь, я с удовольствием говорю, какой я пользуюсь. Но смарт-респондер – это капля в море. Огромное количество предложений, которые поступают. Пожалуй, смарт-респондер – это единственное, что я могу выделить вот так. Прям классно. Конструктор создания сайта FUCAS. Вот еще мощная вещь. Все остальное, ребят, это сплошной развод, лохотрон и провокация. Ну, может быть, я чего-то еще хорошего не знаю на этом рынке, да? Но в основной массе, поверьте мне, 99% из этих всех ресурсов, которые предлагаются, это лохотроны. И они строим, просто идут, просто с этими своими ссылками вы можете еще параллельно заработать. И причем, знаете, я первое время пыталась им объяснить, говорю, ребят, если... Да, опросники – это в раздел клацальщиков туда можно отнести, а... Я причем пыталась некоторым людям объяснить. я говорю, Вы понимаете, если я сейчас буду профессионально заниматься продвижением ваших партнерских ссылок, я заработаю 3 рубля. А если я сейчас буду профессионально строить сеть, да, то есть структуру в компании «Арифлейм» в нашем проекте, я заработаю, заработаю 3 миллиона рублей, причем пассивных. Они меня не слышат. Ну, в общем… Есть люди, которые переключаются на партнерские ссылки, есть люди, которые, вы знаете, есть даже лидеры в компании «Арифлейм», которые повелись на эти доходы. То есть вначале структурка растет, она небольшая, и понятно, что все структуры, может быть, они получают меньше, чем на партнерских ссылках. Но для того, чтобы на партнерских ссылках зарабатывать, в них надо углубляться, и нужно очень серьезно и профессионально работать. И вы знаете, как получается? Получается, что они переключаются на эти партнерские ссылки и забывают про структуру. В итоге структура сыпется еще маленькая, неокрепшая, да, и партнерские ссылки перестают приносить доход. И вот, ну, жаль, я знаю такие случаи, очень жаль на таких людей. Поэтому, если вы пришли, как бы зарабатывать в наш проект, вам будут предлагать партнерские ссылки, я вам рекомендую не обращайте на это внимания. Это не стоит вашего времени. То есть не потому, что там вы у нас будете хуже работать, но потому что это мое личное мнение. Надо заниматься чем-то одним. Либо этим, либо вот этим. Партнерские ссылки, пассивный доход могут не принести. Наша работа обязательно принесет вам доход. Дальше какие-то сервисы по созданию сайтов. Боже, столько всего, столько всего. И обучающие материалы. Это вообще наболевшая тема. Вот, уже кого-то кто-то там достал, да, Зевс. Я вот, кстати, про это не слышала. А вот, э, обучающие материалы. Ребят, вот здесь я хотела остановиться, как раз вот раздел «Умники». Это касается обучающих материалов. Огромное количество людей. Я не знаю, как они ночью спят. Нормально, спокойно? Ну, огромное количество людей огромная, в общем-то, в плане этого сектора, да, в общем-то, в общем, в плане их где-то процентов 5, но это очень много, очень много, которые говорят, какие они классные бизнесмены, и как они сейчас вас тут научат работать в интернет. Вот купите мой курс за полторы тысячи рублей, и будет вам счастье. Кто такое видел? Вот они какие-то супер-бизнес-тренеры. Мне, знаете, всегда непонятно. Ну, вот ты клевый супер-пупер-бизнес-тренер. Ну, тренируй ты своих новичков. Пусть они у тебя становятся успешными. Что ты людей за деньги тренируешь? Мне вот это непонятно. Мне предлагали, как бы, ну, говорили, а вы не думаете, что вы могли бы стать хорошим бизнес-тренером? Да, вот есть разные со сцены выступают. Слушайте, ну, в общем-то, я чувствую в себе силы, я могу, ну, зачем? Ну, бизнес-тренер я, ну, хорошо, ну, год, два, три, ну, все, клево, но если у меня нет опыта, у меня одно и то же будет на моих тренингах, это будет неинтересно, а если я буду пытаться сидеть на двух стульях, тогда результат у меня будет низкий. Я бизнес-тренер, я так понимаю. Пришел, допустим, там в Арифлейм или в анбрей, да, дошел до вершины карьерной лестницы с успехом, да, получаешь огромные пассивные доходы. Вот тут идти э, и становиться бизнес-тренером, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. А он еще, а что ты достиг? Да у меня опыт, какой опыт, покажи рейтинги. Ты что, самый богатый человек или что в сетевом бизнесе? Ты кто? А многие люди за это платят деньги, очень большие деньги платят. Ну, все это сомнительно, я была на многих таких тренингах. Знаете, это хорошо, когда у тебя вообще нет опыта. А когда ты туда пришел уже с опытом, и ты слушаешь его и понимаешь, что, в общем-то, он не практикующий бизнесмен. Он красиво говорит, он может мотивировать. Но это мотивация извне это удел слабых. И знаете, что еще интересно? Многие, есть такие категории этих бизнес-тренеров, которые работают якобы индивидуально с психологическим уклоном, то есть как бы еще психоаналитики. Так, Они там собирают какие-то команды, троллевали, сейчас есть молодые, есть тоже такие люди в возрасте. Вы знаете, что я заметила? Я ничего не хочу сказать против. Но я заметила, что они... Люди, вот с моей команды, кто попали на эти тренинги, они вообще перестают работать. Они начинают разбираться в себе, они начинают сидеть, чесать затылок из категории, ну, значит, так должно быть. Понимаете? Они перестают работать. Они идут и все, что зарабатывают, отдают в эти тренинги, они как наркоманы. Когда я разговаривала с психологами, я говорю, почему так происходит? Ну, с людьми, которые в институтах преподают психологию. Она говорит, основная задача этих людей – сбор денег. Если они сейчас очень хорошо, качественно отработают, ты уйдешь и, возможно, кого-то порекомендуешь. Но ты и так кого-то порекомендуешь с горящими глазами и, и при этом будешь к ним ходить повторно, если, знаете, так я вам скажу по-русски, они на тренингах черепную коробку вскрывают, по-хорошему должны закрыть. То есть а, за, закрыть а, как бы тренинг, да, они этого не делают. Это я вам так условно, в кавычках. И у человека остается ощущение незаконченности. И он идет к ним опять получить эту энергию. Но это вообще из разряда энергетики, мы сейчас об этом не говорим. Я просто хочу сказать, что я лично стала стороной обходить такие тренинги. Потому что непонятно, непонятно, что с тобой там сделать. А я человек вообще очень так, эмоциональный, открытый, я очень реагирую на это все. То есть вот вам тренинги. Одни психоаналитики, которые надо еще задуматься, вообще стоит ли туда идти. Вторые – глаголятся сцены на большие залы, какие они клевые бизнес-тренеры, хотя при этом в бизнесе они никто. Или где-то там на словах. Но ужасающие вообще, вообще ужасающие, ребята, это то, что люди за это платят деньги, они тянутся к этому. И я вам сегодня, как обещала, в разделе «Умники» приведу один пример. Пример реальный. Этот человек был зарегистрирован в нашей структуре. Он обучался под моим руководством. Хочу вам сказать, что человек пришел очень энергичный, на энтузиазме. Давай-давай! Но на деле давай-давай заканчивалось только словами. И вы знаете, он к нам пришел еще до запуска проекта. Если вы не знаете, наш проект разрабатывался два года. Мы его запустили в июне 2013 года. Он к нам пришел за три месяца, за четыре или за пять месяцев до, до запуска. То есть он не попал в запуск, он попал во второй год, когда мы весной. Когда мы уже практически создали этот проект, уже поняли, как это должно выглядеть. И вы знаете, вся его активность проявлялась только словами. Он что-то пытался делать, потом выяснилось, что он вообще делал не то, что ему рекомендовали. Ну, в общем, суть в чем? Я даже скриншоты его блога сделала. Зовут его Максим Луговой. Суть в том, вот смотрите, я сделала скриншоты его блога в марте 2013 года. Он пишет очень плохую статью об Арифлейм, как он здесь бухал, там, чуть ли не 50 тысяч рублей, куда, я вообще не понимаю. Ну, это ладно, как он там за 20 тысяч продвигал сайты, мама дорогая. Скажите, пожалуйста, кто из вас получил от нас такую информацию, что вы должны какие-то сайты продвигать за 20 тысяч рублей? Вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь слышал от меня такую информацию? Ну, как говорится, бумага все стерпит, статья в блоге тоже. Вот. Ну, бог ему судья, как бы, ради бога. Он так себя пиарит. Так смотрите, в марте 2013 года. То есть мы запустились в июне 2013 года, в марте он уже от нас ушел. И обратите внимание, в мае 2013 года он уже пишет статью, как создать инфобизнес. Мы, кстати, увидели его как раз-таки уже, когда запустились. И посмотрите рядышком. Бизнесмен продает вам все Секреты того, как создать бизнес под ключ в интернете. Да, ребята, сегодня скидка не полторы тысячи, а пятьсот тридцать рублей. Как вам? У него классный блог. Ему кто-то сделал там блог, там, а, не знаю. Чему-то он научился. Ну, как вам такое, а? То есть это реальный пример, реальный человек. Я помню, этот человек плохо ну, не буду о нем плохо говорить, но читает он по слогам. Но это не важно. Писать медленно можно, да? Я уверена, что любой человек может самореализоваться и начать зарабатывать. Но смотрите, за два месяца он стал бизнес, создал бизнес и стал в этом что-то понимать. Чему он может научить? Но это я знаю. Некоторые девочки, наверное, сейчас узнали эту фамилию, потому что он много крови попил в свое время. Ну, бог с ним. Мы сейчас забыли про Максима Лугового. Это типичный пример. И, кстати, он вот в этом интернет-бизнесе под ключ, я просто знаю эту систему, я покупала одну такую, ничего не расскажет, а он не может ничего рассказать. Он расскажет то, что можно всегда найти в Ютубе, а потом, а потом он предложит заниматься тем же самым. Почему я это отношу к работе в интернете? Потому что они тоже... Работают, предлагают как бы работу в интернет. Но только для того, чтобы он тебя этому научил, ты сейчас заплатишь 500 рублей, да, там, или полторы тысячи, а потом еще ему заплатишь за супер-пупер курсы. Это так, диск, это затравочка. Ребята, вы представляете, куда попадают люди? И вот это я не отношу сейчас разряд лохотронов, потому что я как бы выделила лохотроны, это финансовые пирамиды. Но я отношу это в разряд лохотронов в плане обучения. Все. Это развод чистой воды. Вообще очень интересная тема. Вот скажите, кто покупал такие курсы? Есть такие люди? Вы знаете, вам повезло, да, Бог миловал. Вы знаете, вот потому что люди очень быстро начинают понимать, ну, как бы, что это не очень актуально, поэтому этот сектор сейчас не расширяется. Я все меньше и меньше вижу таких предложений, если честно. Но у них у всех типичные сайты такие ленточные. Но я хочу сказать, что в этот раздел умников Попадают люди, которые реально имеют опыт. И опять в Арифлейм у нас есть такие директора. Не буду сейчас говорить фамилии. Я очень надеюсь, что человек одумается один и второй. Но в чем суть? Они достигли успеха. Допустим, вот в Арифлейм. Они были как бы первыми прощупиваются. То есть они первые что-то пытались сделать в интернет. И у них что-то получилось. Но совсем мало. И они захватились за эту идею, которая совсем мало дает результата, но она что-то дает. Тогда, когда они это пробовали, там, 5-6 лет назад, это вообще было супер, да? И что они начали сделать? делать? Они начали продавать эту идею. Ребят, скажите мне, пожалуйста, если они начинают продавать эту идею. То они все свое внимание концентрируют на продаже, правильно? А структуру, а продолжать бизнес в интернет у них нет просто времени. И в итоге информация, вроде которую они дают, она не ну, как бы она реальная, она действительно, но в интернет все так быстро меняется то она через полгода-год просто становится неактуальной. И они, с одной стороны, вроде продают информацию правдивую, а с другой стороны, она уже не актуальна Поэтому они как бы тоже попадают в этот раздел пульников которые собирают деньги не пойми за что. Это очень печально. Это очень печально. И есть у нас такие люди и в свое время я изучала их методики работы, и даже мы что-то начинали делать, но а я вижу, что они до сих пор продают эти методики, но я сейчас реально руками понимаю, что это не работает. Скажите мне, пожалуйста, вот вы имеете собственный бизнес в интернет, представили, у всех классный бизнес в интернет. Кстати, в RFM они уже упали, да, у них все развалилось и так далее, и так далее. Вот давайте немножечко отвлечемся. Да, мы на их горьком опыте кое-чему научились. Да. Давайте немножечко отвлечемся. У каждого из вас есть успешный бизнес в интернет. Вы надюбали вот эту фишку, вы поняли, как это сегодня работает. Вы, в общем-то, представляете, что в интернет есть конкуренция. Вы же все понимаете это, да? Что у нас есть конкурентная команда которая предлагает то же самое, что и мы. Вы все это понимаете? Что в интернете есть конкуренция, и вот вы, у вас успешно растущий бизнес, вы нашли какую-то фишку, вы классно развиваетесь. Скажите, пожалуйста, вы будете продавать другой команде эту идею? Конечно. Это надо быть больным. Так и есть. Поэтому всегда помним, что никогда никто не будет продавать работающую методику. Все, что продается, это все развод лохов. Просто сбор денег. Еще непонятно, вообще, может, ничего не пришлют. Но знаете, что интересно? Что в это попадают? Да, попадают от желания развиваться. И вот дай бог, чтобы те, кто смотрит это видео, не ввелись на эти схемы. Мне умный и уважаемый лидер компании Reflame, опять не буду говорить фамилию, потому что это не имеет никакого значения. Я знаю, что этого лидера огромная структура, он очень успешен, но работал всегда в офлайне. Он хотел, естественно, он понимает, он умный человек, он понимает, что сейчас новая эра, нужно уходить в интернет, но он ничего в этом не понимает. И он прекрасно понимает, что для того, чтобы создать систему, по которой мы с вами растем, а он увидел мое выступление в Москве, он прекрасно понял, что, для, что он ко мне подошел спросил, скажите, пожалуйста, сколько вы создавали эту систему? Я говорю, два года. Он говорит, я вам заплачу 300 тысяч, если вы мне сольете все ваши разработки, макеты, инструкции и тому подобное. Нормально? Ребят, 300 тысяч – это хорошая сумма. Я столько в месяц не получаю еще пока. Да, юморист. Я на него посмотрела и говорю, ну, вы же бизнесмен, вы же понимаете, что за 300 тысяч я сейчас, если вам все солью, я создам себе мощного, сильного, умного конкурента. И что потом? Эх, знаете, он так улыбнулся и говорит, вот я очень надеялся, очень надеялся, что вы проще. Но вы оказались настоящим бизнесменом. Ну, как бы мы еще с ним пообщались, как бы он сказал, что он женщин в бизнесе особо не воспринимает. А тут оказалась, да, вот такая ситуация. В общем, я ему отказала. Говорит, я бы и за 300 тысяч долларов бы не продала. Нет, предлагалось 300 тысяч рублей. Мне предлагали меньше, но это самая большая такая была ставка, это самый такой запоминающийся момент. Но в общем-то, я всем объявила, что ничего подобного. Не будьте. Но никто никогда не будет продавать работающие методы. Только а вот я даже создала специальный слайд на эту тему, чтобы это хорошо отложилось в голове, потому что я слышу от некоторых людей, как они покупают какие-то курсы, как они там ходят на какие-то тренинги, на обучалки каких-то там Максимов, каких-то там Леонидов. Ой, я даже вникать не хочу, все это ерунда. Если ко мне э, пришу, придет человек, э, который достиг реально успеха в нашей компании, так вот, президент, и начнет меня учить, вот у нас сейчас есть президент в компании, э, компании «Рефлэнс», Владимир Полежаев. Я и то еще буду фильтровать то, что он говорит, потому что он профессионал в офлайне, в онлайне. Он ничего не умеет на данный момент, он научится обязательно. Но в данный момент он не сможет меня научить, как работать в онлайне. Я сейчас больше знаю, чем тех. То есть учиться надо у людей, которые достигли успеха, а не у тех, кто красиво говорит. Ну что, мы с вами двигаемся дальше. Теперь поговорим о очень распространенном явлении – это лохотроны или финансовые пирамиды. Обращаю ваше внимание, что 90% из них отрицают, что они финансовые пирамиды. Редкие случаи, когда они это не скрывают. МММ не скрывает. Но на чем это все основано? Основано на халяве. У нас люди любят халяву, да? не любят думать. Любят быстро и так, чтобы ничего не делать, но миллионером стать. То есть вот как бы перед ними мотыляют там где-то деньгами, да, на этих видеороликах, или вот как вот здесь на удочке впереди говорят. Да ты просто подсунь тысячу рублей под пирамиду, да, вот снимок вверху, и будьте счастья. Ну а что, тысяча рублей, ну подсуну, а что, ну что же делать не заставляют, и хорошо. Сунул тысячу рублей, нету счастья. А где мое счастье? О, а ты, видать, хорошего счастья хочешь, да, дорогой? Подсунь еще Вот вы знаете, да, в МММ до сих пор несут деньги, но я уважаю МММ за то, что они хотя бы не скрывают, что в любой момент вы можете потерять деньги. Это все написано. Раньше они это не говорили, а сейчас это все написано. То есть финансовые пирамиды есть и будут, ребята. Единственная сейчас тенденция к тому, что сектор, чем больше становится нас, зарабатывающих в интернет, в MLM, мультилейбл маркетинг, это многоуровневый сетевой маркетинг, тем меньше сектор лохотронщиков. Ну, потому что люди, попавшие лохотрон, понимают, что все-таки, ну, не будет им счастья, если они тысячу под пирамиду насудут. Все-таки надо поработать. И начинают обращать внимание на нас. Но в любом случае, этот сектор всегда был, всегда будет. Нас называют пирамидой, потому что мы тоже похожи на пирамиду. У нас прям отдельная с вами статья на блогах есть, школа отдельная, с чем отличаются пирамиды. Да? Вот, мы на этом сейчас останавливаться не будем. Нас так называют. Да так, в общем-то, и проще. Почувствовать себя лохом, который засунул тысячу под пирамиду, сложнее. Проще взять и обвинить все остальное в том, что его тут все разбудят. Правильно, спрос рождает предложение. Люди хотят халявы, ее дают. И люди всегда, и большинство таких людей будут хотеть халявы. Это нормально. Давайте с вами поговорим о том секторе, в котором находимся мы. Нас немного, но мы растем. нас около 15% наших предложений в интернете. Хочу сказать, что наша работа отличается тем, что здесь надо работать. И мы с вами трезвоним об этом в наших видеороликах, в наших статьях. Вы знаете... Есть такое правило, как отличить финансовую пирамиду от настоящего сетевого маркетинга. Очень просто. Первое, надо посмотреть на взнос. Некоторые компании, они как бы говорят, у них нет взноса. Это более характерное отсутствие взноса для сетевых компаний. Или минимальный взнос. Да? Ну, общем, у нас там регистрация 149 рублей, это 5 долларов. Причем, если ты сделал заказ в день регистрации, вообще ничего нет. А они говорят, что купи вот этот чемоданчик с продукцией за 30 тысяч рублей. А ты когда посмотришь в этот чемоданчик, а реальная стоимость этой продукции там 5 тысяч рублей. То есть, ну, ты на 5 купил, 25 внес. То есть они как бы завуалировали, да, вот этот взнос. Второй момент, это когда говорят, приходи, делать ничего не надо. Мы все за тебя сделаем. Все, ребята, это финансовая пирамида. Такого не бывает. Да, у нас э, э, как бы первый заказ, мы говорим, на 25 бонус баллов, но, ребят, вы знаете, люди, которые считают, что это вложение, то есть они мылись шампунем та, та, ТАФТ, например, каким-то, да, а тут помоются шампунем Арифлэм. Если они считают, что это вложение, ну, они, к сожалению, не умеют думать. Это категория, которая пусть идет в лохотроны, куда хочет пусть идет. Если они не понимают, что они мылись и мыться продолжают, то... Ну, мне жаль, ну, обделил их мозг умением, природа их обделила мозг умением думать. Пусть идут другие места, пусть клацают, пусть я не знаю, что делать. Вот. Но они не наша целевая аудитория. Вот. Поэтому относитесь к этому спокойно. 25 бонус-баллов или 25 долларов – это потребность одной семьи, даже самой нищей, которая ну, совсем дожили там до 40 лета, жить нечем, да, все равно эти люди моются, все равно в любом случае. Вот поэтому такая сумма существует. Ну что еще хочу сказать? Какое отличие? Какое отличие финансовых пирамид от обычной от сетевого маркетинга? Как мы сказали, взнос, потом говорят, что работать не надо и еще одно такое если вот ее красно выделила. В финансовой пирамиде тот, кто выше, тот и больше всех получает. А в сетевом маркетинге вы, придя после меня, можете зарабатывать больше, чем я. Я вот сейчас вам его передам пойду в декрет вторым ребенком. Пока буду нянчить за три года, вы можете результат сделать больше меня. Будете зарабатывать больше меня. Понимаете, в чем суть? То есть здесь нет такого, что вы на кого-то работаете. Чаще мы, распонсоры, работаем на новичков. Пока научили, пока понянчили и так далее, и так далее. Научили всему, ты уже совершенно свободен. И, конечно же, доход нарастающий не ограниченный в сетевом маркетинге, но это обещают и финансовые пирамиды, поэтому это как бы не критерий, это просто особенность нашей с вами работы. На ваших экранах есть сайт www.rdsa.ru. Это официальный сайт Ассоциации прямых продаж. Обращаем внимание, я вижу, что вы пишете, что Avon называют сетевым сетевой компанией. Да, это не так, это правда не так. Потому что Avon – это просто компания прямых продаж. У них нет такого маркетинг-плана сетевого построения структуры, как у нас. У них там немножечко по-другому. Но, с другой стороны, вот вы пишете про Amway. Amway – это сетевая компания, потому что у них есть возможность и прямых продаж, и построение сети. Только у них отличие от нас идет. И вот я небольшой скриншот привела лидирующей компании сетевых прямых продаж. Это Amway, Herbalife, Maricay, Никен, Ariflame. На «Т» забыла эту фирму, неплохо сейчас вижу, и «Эйв». Вот, поэтому хочу сказать, что у Amway официально запрещено работать в интернет и я лично вижу единственного конкурента в ассоциации прямых продаж, который имеет похожий маркетинг, похожие возможности, это Amway. Но они официально не имеют права работать в интернет. Вот у них такое законодательство. Мне ребят, сказали, лидеры из Amway. Вот они на свой страх и риск работают. То есть, может, что-то у них изменилось, но вот если мы берем компанию конкурента Арифлейм по прямым продажам, по каталогам то это AVON ни Герболайф никто они по продажам рядом не стоят вот лидирующие это AVON и Ariflame то есть вот, по каталогам это AVON а вот по заработку с построения структуры конкурент это AMVY вот ну еще раз говорю Амвей нет амбрид поэтому фактически у нас с вами эксклюзивное предложение в интернет развитие сетевой индустрии то есть мы лидирующие вы можете зайти на этот сайт, пожалуйста, почитайте. А, да, это мы сейчас не будем сравнивать компании, мы с вами отдельно школу проведем. Да, почему я сделала выбор в пользу именно рефлейма, а не Amway, не Evan. Да, почему другие делают в пользу Amway, например, выбор. Я вам свое видение этого всего расскажу. Вот, вы сейчас запишите сайт, чтобы вы всегда могли туда зайти и посмотреть и людям сказать. Дело в том, что только компании, расположенные на этом сайте официально зарегистрированы в России. Внимание, Ассоциация Прямых Продаж принимают в свою команду только официально работающие на территории России компании. Все остальное, тут у вас перечислены не все компании, там можете посмотреть еще, все остальное это неофициально работающие компании. Есть сетевые компании, которые деньги отдают, через кошельки и так далее, и так далее, и так далее. Если деньги отдают наличкой, а не через банки, ну, то есть не через а, уплату налогов, то все, ребята, эта компания неофициальная. Но если есть сомнения, вы всегда можете посмотреть на этом сайте. Ну вот, в общем, наша с вами школа подходит к завершению. И я очень надеюсь, что сегодня было для вас много полезного, много интересного. И я хочу напомнить, особенно для новичков, что наш проект называется «Работай и зарабатывай». Это не просто название, дело в том, что можно работать и не зарабатывать. А мы, наш девиз, нашей команды – нет ничего невозможного. Возможно даже то, что другим кажется невозможным. Этот девиз нас постоянно двигает к совершенствованию. Наша система работы видоизменяется практически каждый месяц. Мы каждый день прилагаем усилия и видоизменяем нашу систему работы так, чтобы эффективно была наша с вами работа, чтобы работая мы как можно больше зарабатывали. Напоминаю, что проект создавался в течение двух лет мной и командой моих менеджеров и директоров. Мы на, мы на интернет рынке полтора года, у нас уже более полутора тысяч человек, которые начали зарабатывать. Разные доходы, кто-то 100 рублей, кто-то 3000 кто-то 4 тысячи долларов. Да? Разные доходы, это уже более полутора тысяч человек за, за полтора года, друзья. Почему мы выбрали компанию «Арифлейм» как партнера? Потому что они такие же сумасшедшие, как и мы. Они расширяют ассортимент, они придумывают что-то. Мне кажется, у них тоже девиз. Нет ничего невозможного. Но пока официально это девиз нашей команды. А девиз компании «Арифлейм» Твои мечты, наше вдохновение. То есть компания нас слышит и делает то, что мы, о чем мы мечтаем. Мечтаем мы все о недвижимости. Компания нам сделала программу «Твой дом», где мы можем получить себе квартиру или дом совершенно бесплатно. Поэтому, если вы еще не с нами, друзья, присоединяйтесь, пожалуйста пишите ответом на письмо, в котором вы нашли эту ссылку, обращайтесь к человеку в социальной сети, который дал вам эту ссылочку, уточните, состоит ли он в проекте именно под названием «Работа и зарабатывайся интернет-сериклэйм». Я вам гарантирую, если у вас есть трудолюбие, целеустремленность, желание чего-то достичь, вы обязательно с нами в нашем проекте этого достигнете. У меня на сегодня все. Какие у вас вопросы?